У меня есть система оценки компаний, у меня есть система формирования своего династического капитала. У меня стоит задача маленькими шагами, небольшими суммами провести эксперименты для своих детей, создать миллион долларов за 15 лет, используя ключевые концепции. И как я это делаю? Да, То есть, стартовый капитал – 1000 долларов на каждого ребенка. Открыл брокерский счет на себя, при этом субсчета на каждого ребенка. То есть, у меня на каждого ребенка открыт субсчет. ежемесячно. Я на этот субсчет, на каждого ребенка зачисляю по 100 долларов. Плюс дополнительные условия, на Новый год я пополняю брокерский счет каждого ребенка на 500 долларов и на день рождения я вношу 1000 долларов, но эквивалент в рублях и покупаю акции. Соответственно, в общей сложности на каждого ребенка я инвестирую по 2700 долларов в год. Финансовый капитал является основой для создания интеллектуального капитала и человеческого капитала, чтобы дети были людьми, чтобы они были успешными, чтобы они занимались любимым делом, да, и они не, им не приходилось решать базовые потребности. Капитал в 1 миллион долларов позволит им дать хорошую базу для старта, и мне нужно будет задуматься над вопросами удовлетворения ключевых четырех потребностей человеческих. А у меня есть то, на что есть запрос у людей как сформировать капитал в миллион долларов, чтобы дать простой инструмент, чтобы людям следуя этому инструменту, могли получить свои результаты. Это не может стоить дешево само по себе, да, но то, как мы к этому идем, оно достаточно показательно. Давайте посмотрим на результаты, кто хочет видеть результаты. Промежуточные результаты всего актива в настоящий момент составляют 182 тысячи рублей проинвестировано, но ну, не проинвестировано, то есть проинвестировано и плюс финансовый результат. Финансовый результат составляет плюс 28 тысяч, всего проинвестировано порядка 154 тысяч рублей, то есть абсолютная доходность на вложенные деньги составляет ну, где-то в районе 15% за 9 месяцев. Но абсолютный финансовый результат, то есть не сразу же 150 тысяч работали, сначала было 1000 долларов вложено, потом в октябре, в ноябре 100 долларов, в декабре 100 долларов, в январе 500 долларов, в феврале 100 долларов, ну и так вот до сегодняшнего дня мы инвестировали по 100 долларов. Соответственно, средняя доходность активов составляет 2,74 в месяц, то есть порядка 24% средняя доходность активов. При плановой доходности 1,5% в месяц. С учетом слабого доллара средняя доходность составляет 3, ну, чуть больше 3% в месяц. В рублях это то, что есть сейчас по факту, да, то есть какие результаты уже имеются в настоящий момент. А общая комиссия за сделки, да, я никому, никаким управляющим ничего не плачу, потому что делаю сам, комиссия составила 88 рублей при инвестировании 154 тысяч рублей. То есть менее, это 0,057 тысячных процента, даже сотые процента комиссия не заплатила. Налогов нет, так как я их минимизирую, потому что покупается через, с использованием индивидуального инвестиционного счета. И поэтому у меня, получается, налоги минимизируются за счет того, что на первых порах с ИЕС идет возмещение НДФЛ. Инфляция за период составила 3%. То есть доходность к средним активам составляет сейчас 24,67, а за 9 месяцев 20, больше 27% в валюте. Индекс МВБ за тот же самый промежуток времени прибавил 12%. Здесь можно говорить, что пока что рынок обыгрываем в два раза. А еще дополнительно в доходности не учтена общая дивидендная доходность, то есть акции торгуются с дивидендами, которые еще не выплачены. То есть это еще порядка 5% годовых. Ну то есть с учетом ожидаемых дивидендов доходность за период составила ну, 29-67%, если быть прям уж совсем точным, то есть 3,3% в месяц. Это то, что можно показать прямо сейчас. Опять-таки концепции в своей синергии дают такой результат. Очень многие консультанты говорят, что сложно обыграть рынок. Я не ставлю себе задачу обыгрывать рынок или получать доходность выше рынка. У меня задача стоит от противного, мне стоит задача при падающем рынке потерять меньше, чем, чем будет терять рынок. То есть я не занимаюсь спекуляцией, за эти 9 месяцев не было ни одной продажи, были только покупки, вне зависимости от того, в какой стадии находился рынок. Постоянные покупки, покупки, то есть принцип маленьких шагов. Ты делаешь упорно, настойчиво каждый месяц по 100 долларов, вопрос же знать, что купить, да, то есть вот это же самое основное. У вас, еще раз резюмирую, есть 100 долларов, 1000 долларов первоначальных инвестиций, возможность 100 долларов ежемесячно направлять на инвестиции и вам. На требуется ну, около часа в месяц, на самом деле час – это первая сделка, в дальнейшем у вас не больше 10 минут будет уходить на то, чтобы это провести. Будете делать то же, что делаю я.